В эзотерике есть такое понятие, как одушевление. Представьте человека пьяным или наркотически пьяным, представьте его, вот во, все его мерзопакостном, во всем его мерзопакостном виде, и представьте, будто ваш сын, которого вы знаете в детстве, он рядом с вами где-то находится, а перед вами, представьте, находится вот такое мерзопакостное, опьяненное, залитыми глазами там слюнявая не знаю какое-либо существо которое вы не знаете которое вам очень мерзко сядьте и начните с вытарочными глазами громко это существо ругать говорить: ах ты подлюка чтобы ты сдохла сдавилась и так далее делайте это 20-40 минут если делать так месяц то ваш сын обязательно бросит принимать алкоголь и наркотики скажите это несложно я думаю, нет, это один из таких ярких и очень удачных методов,